Речь идет не о физической конечно, смерти, а о смерти духовной. Когда человек проходит через обряд крещения, он прописывается в эгрегоре Христа на определенной позиции с определенными связями, и это учитывается. То есть эгрегор Христа учитывает человека в сфере своих интересов. Человек желает выйти из этого эгрегора, то есть пройти через обряд раскрещения. Это значит, что он должен вынуть информацию о себе. В каком случае вынимается информация в момент смерти человека? То есть он перестает быть в сфере их интересов, но определенно до какого-то момента. То есть в течение 40 дней еще душа, скажем так, проходит определенные этапы очищения по алгоритмике христианского игрока. Духовная смерть, о которой идет речь заключается в том, что человеческое сознание должно выйти из, из, из, из под информационной опеки христианского эгрегора. Для этого существуют определенные ритуалы. Христианский эгрегор, эгрегор Христа должен увидеть, что ты умер. Причем увидеть это в течение 40 дней тех самых. Именно поэтому сложные ритуал раскрещивания, он, как правило, и связан с тем, чтобы он тебя вычеркнул вычеркнул тебя как элемент, находящийся в сфере своих интересов. Тот ритуал раскрещивания или ритуал, о которых вы говорите, самостоятельные ритуалы, как раз и связанные со смертью, с, вернее, с имитацией своей собственной смерти. Понятно, что у человека эта имитация внутри него также проходит достаточно остро, потому что разрываются в этот момент эмоциональные связи с окружающим миром теряется личность. То есть человек теряет связь со своей личностью, теряет связь с именем, фамилием, с родом. То есть все связи, которые удерживают его на этом уровне бытия, и как раз они фиксируются христианским эгрегором, должны быть разорваны. На это как раз и направлены ритуалы, различные ритуалы. Черномагический ритуал он просто переводит человека из христианского эгрегора в антихристианский эгрегор, там процесс простой, раскрещивание в бане, на перекрестке, на кладбище. Но если совершенно полностью себя вынуть, это абсолютно разорвать связи со своим старым бытием. Если за тобой никто не стоит, то это 40 дней голодания, ритуальная смерть, уход в аскезу, абсолютный разрыв связи со всеми, смена имени, отказ от рода, может быть, обряды, например, выхода из рода своего, выхода из, вообще из рода человечего, есть и такие обряды. То есть методы, методы бывают совершенно разные. И, как правило, жесткие. если за тобой никто не стоит, то это, то это, приходится приложить огромнейшие усилия. Проще, когда ты просто переходишь из одной системы в другую, например, там из христианства в мусульманство, из христианства в язычество. Тогда тебя поддерживают силы, которые стоят за другим эгрегором, и они просто тебя, что называется, вынимают на своих условиях. Поэтому смерть здесь имеется в виду как смерть для Христа, то есть выйти из сферы его влияния. Надо иметь действительно очень весомое сознание и быть важным, важной, Может, единицей, важной единицей для этих богов, чтобы они тебя вытаскивали. Вот языческие боги, они это делают, да, потому что там сама алгоритмика такая, не через эгрегор связываются с человеком, а напрямую бог-человек, бог-человек, бог-человек. А монотеистические религии такой, такой мощь мощью, конечно, не обладают, нужен посредник в виде эгрегора, в виде культа. А культ диктует свои условия, культ диктует свои условия, и здесь ничего, ничего не сделаешь. Те, которые например напрямую работают с каналом Христа, им совершенно нет никакой необходимости использовать культ для, для своей работы. Здесь надо разделять уход из христианства или уход от культа церкви. Дело в том, что все причастия и прочие необходимые ритуалы, которые прописаны христианскому дрыгору, они в большей степени способствуют не столько христианизации, сколько выцерковлению, То есть, есть такой термин, да, принадлежность к церкви. Можно быть христианином, но не ходить в церковь и при этом оставаться христианином. То есть не брать никакие печати, не брать никакие посвящение, причищение и прочие, прочие э, ритуальные действия, но при этом находиться в, в эгрегоре хвистах. То есть вы, вынуть себя из эгрегора церкви, да, достаточно не соблюдать эти ритуалы, но это не означает, что э, христианский эгрегор э, точно так же тебя выпустит, потому что ты прошел крещение, ты в нем уже вписано, значит, надо раскрещиваться, то есть проходить обратный обряд.